Добро пожаловать на Бодегас Альтанца. Я Нарея Гусман, директор по маркетингу. Представляю вам наш флагманский бренд Ле Альтанса. Название в переводе со староиспанского означает «преданность», «верность», «нашу верность традициям», несмотря на то, что мы очень современный завод. Вино из 100% сорта Темпранео, королевского сорта Риохи. Эксперт Роберт Паркер и International Wine Cellar оценили это вино в 90 пунктов из 100. Вино получило золотую медаль на престижном конкурсе Mundus Vini. Но самое главное, что вино заслужило доверие наших потребителей, предпочитающих наше вино всем другим. Цвет вина замечательный, клубнично-гранатовый, с оттенками 12-месячной выдержки во французской дубовой бочке. Вино выдерживалось 3 месяца в тинах, вместительных емкостях из дуба, которые вы видите вокруг нас. Это очень особенное вино категории Крианса, приготовленное с любовью по особой технологии. Рекомендуем подавать это вино при температуре 15 градусов. Аромат этого вина замечательный. Смесь оттенков гвоздики, ванили, ароматных трав и очень выраженный ягодный аромат крыжовника, клюквы и ежевики. Очень полное и сильное во вкусе вино, но следуя традиции нашего завода, это вино легко пьющееся. Мы рекомендуем это вино к свежим зрелым фруктам или же просто с виноградом. В этих сочетаниях вино покажет все свое богатство вкуса. Это одно из моих любимых вин. Я бы рекомендовала это вино в качестве подарка друзьям. Ну и сами обязательно попробуйте это вино. На здоровье!